Yeah Ты должен, обязан, так надо, так нужно Ты молотый, глупый, ты плохо влияешь Но люди живут же, так делай, как люди Не умничай позже, спасибо скажешь Ну что же ты злишься, давай подобрее. Тебе бы в психушку, это шизофрения Что скажут соседи, мамы сердце больное В общем, заткнись и успокойся Давай Я ничего не исследую и не читаю Но я лучше знаю, что с тобою не так Я прикрою все верой, меня так обучали Но я выдам диагноз, Прими просто как факт Ты мне и так уже должен, я не бью тебе морду Как ты вообще можешь об этом слух говорить? А по уродству ты побил все рекорды Не стой рядом с детьми, ты можешь их заразить